Всем привет друзья сегодня я вернулся в заброшенный дом в котором очень сильная паранормальная активность здесь я уже был примерно два года назад прошлые видео про этот дом вы сможете посмотреть по ссылкам в описании тогда в окне я увидел настоящего призрака с головой похоже на собаку но с телом человека сегодня я также проведу здесь сеанс эгф и еще буду использовать «Свисток смерти». Подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм. Все ссылки будут в описании. Сейчас буду применять свисток смерти, чтобы усилить паранормальную активность. Сейчас пройдусь по дому с электромагнитником. Не успел включить сразу показания высокие. Значит, свисток смерти сработал. Теперь ждем паранормальную активность. Думал, телевизор заработал. Показалось. Я уверен, что здесь что-то будет. Поэтому, друзья, досмотрите это видео до самого конца и подпишитесь на мой канал. Показания на приборе все так же высокие. Почему я прошу вас досмотреть это видео до конца и подписаться на мой канал. Потому что именно сегодня я покажу вам такое, что вы точно поверите и подпишитесь сами на мой канал. Помните этот момент на чердаке. Кто не смотрел, посмотрите после этого видео. Ссылка будет в описании. Похоже, друзья, началось... Вроде я слышал шаги. Напишите в комментариях, что вы услышали. Нашел тут вроде старое зеркало. Сейчас попробую его повернуть. И уже возле него проведу сеанс ЭГФ. Да, это точно зеркало. Как известно что зеркало это портал в загробный мир потому что почти везде перед или после смерти накрывали зеркала есть такая версия что если не закрыть зеркало душа может попасть за зеркалье и остаться в этом мире в этом доме в данном случае зеркало не накрыто я думаю из-за этого и происходит паранормальная активность сейчас посмотрим в зеркало может что и увидим через него Вон, видите, возле печки черная тень, похожая на человека. Не пойму, но четко видно, что человек стоит. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Если ты меня слышишь и понимаешь, ответь мне. Я могу поговорить с тобой. Ответь мне. Ты можешь мне ответить? Ответь мне. Ты можешь мне ответить. Ты можешь мне ответить. Ты можешь мне ответить. Что ты можешь сказать, как тебя зовут? Почему ты здесь, в этом доме? Кто ты? Что тебя держит в этом доме? Что или кто тебя держит в этом доме? Жив? Ты здесь живешь? Жил? Ты помнишь, как ты умер? Почему я умер? Я сейчас рядом с тобой. Где именно ты? Рядом. Почему я умер? Потому что я тебя не вижу, если ты рядом. И уже много лет прошло, если ты здесь жил в 1856 году. Ты еще здесь. Ты еще здесь. Две тысячи двадцать третий. Честно, друзья, по ЭГФ я совсем не понял ответы, но сложилось такое чувство, что человек умер давно, и его душа осталась в этом доме. Но она не осознала, что умерла. Что? А вот что, печка рухнула. началось. тоже надеюсь это увидели вот сейчас покажу вам кто не верит что тут нет никаких ниток и лески вот видите съемка реальная и без монтажа поэтому еще раз вас прошу подпишитесь на мой канал 70% смотрят без подписки, ну а свое мнение всегда можете оставить в комментариях под этим видео. Друзья, сейчас побуду в полной тишине, может еще какие звуки удастся записать. Черт, сейчас точно шаги были. Сейчас на свой страх и риск подойду ближе и покажу вам. Черт это нож. Вот сейчас я больше всего боюсь, как никогда. Вот, видите что никого нет что это реально поэтому прошу вас подпишитесь на мой канал сейчас наверное подожду здесь когда все утихнет и покину этот дом Друзья, прошло еще около часа больше ничего не происходило у меня уже разрядился свет и почти разрядились все камеры поэтому я сейчас собираю свои вещи и покидаю этот дом надеюсь вы уже подписались на мой канал ну и напишите свое мнение в комментариях всем пока друзья